Здорово! сегодня мы снова играем в Грисмод Сегодня мы снова наказываем челиков За нарушения, снова мы самоутверждаемся За счет школьников, а также Мы снова докапываемся до нарушений Я немного подзатянул с выпуском Нового ролика, так что извиняйте Все подробности я объясню в телеграм канале Между тем я почитал отзывы про Прошлые два ролика, конкретно где админ Забанил админа и про донатное бытло На 40 минут, безумно рад то что Мои старания не прошли зря, это я говорю Как раз таки про 40 минутные ролики Но то же самое конечно можно сказать про нарезки со стримов. Я вообще думал раньше то, что это будет не особо актуальным контентом на моем канале. Но вышло так то, что моя подписота по совместительству зрители, помогает мне делать новый контент как раз на стримах. Это просто что-то с чем-то, рекомендую посмотреть. Сегодня я играл на сервере СКРП. IP, группа, а также промокод вы найдете в описании под этим видео. Погнали. Так. Чем мы сегодня будем заниматься? Ну, как обычно, искать челов каких-нибудь. Как раз камчаса никакого нету пока что. Пойду в самое населенное, так скажем, место на карте, а именно мэрия. Ребята, отошли. Отходим, ребят. Все Что ты делаешь? Зачем ты толкаешь? Дай выйти. Дай выйти, говорю. Дай выйти, говорю. Долбоев не без рукоприклад На фоне машин прекрасно слышен звук того, как он толкает очередного человека после меня. Хочу сказать огромное спасибо администрации Мухосранска за добавление такого правила, как фри Теперь с этим правилом и криминал обузом мне намного проще записывать такие видео. Тут. Что за хуйня там пытается разогнаться, блять? Ну, пизда вам нахуй, я вам нахуй ведь сделаю. О, подожди, подожди, подожди, стой, стой, стой, я тебя, вот здесь... Можно вам я... подарок дать? Да, да, да, конечно, подарок, подарок. Подарок, подарок, подарок, подарок. Я пришел в ГМОТ, чтобы радовать татарок. Пам, пам. Пиу, пау. Криминальный авторитет освобожден от своей работы. Теперь ты хуесос, сейчас следующий пойдешь. Да, продолжай, блядь, продолжай завязанными руками толкаться. Давай-давай-давай, молодец. Дебил, А, вот, фрипуш 3.41. После того, как я забанил криминального авторитета, вы, может быть, заметили у него там фамилию, РПМ. Есть еще другой его знакомый, тоже с такой же фамилией. Так вот, сразу же после этого бана... Меня начали как-то вот очень необычно убивать. Один и тот же человек постоянно берет на меня только одного заказа. И если с первым случаем я еще в принципе согласен, потому что тогда на разборках подтвердилось, что там реально был заказчик, он дал ему деньги, подемки все просмотрели, все окей. То все остальное меня наталкивает на некоторые вопросы. Он по КД реально следил за мной везде, где бы я не был. Появлялся магическим образом он, либо убивал меня, либо просто следил за мной, и все. Теперь чат забит тем, что они пытаются все меня Найти. Мне вообще нужно найти, у кого покупать оружие. Двоих долбоебов я уже наказал. Одного пересмотрел наказание вместо 30, я ему дал 60. Ну что он еблан. Стоило мне просто его посадить в тюрьму, точнее, в джайл. Он все начал уже сразу палить. Ну, долбоеб. Они же потом в РП зону приходят, когда после раз разджайла, когда у них срок заканчивается, они мне начинают мешать. Бегают за мной, какую-то хуйню постоянно делать, то на диалог пытаются выйти. Хотя мне, в принципе, это не нужно, я сам. Пытаюсь найти с кем поговорить, с кем что-то поделать, за кем понаблюдать. Где вы его нашли, блядь? Идите в жопу. Повторюсь, чтобы не было недопонимания с вашей стороны. Я не пытаюсь как-то говнить, гнобить, унижать и обсирать тех, кто начинает там меня искать в чате. Говню, обсираю, осуждаю, презираю тех, кто начинает как раз-таки этот срач. Типа, привет, я попал в ролик и все такое. Пишут это вот, спишите, пожалуйста, в ПМ и все. С одной стороны, одного такого сообщения достаточно, чтобы заруинить ролик. Но с другой стороны, в ролике-то показывают толбоебов. А вы как раз будете показаны в ролике, оно вам нужно? Можно кар... подвести? Он меня караулит, блядь. Оставь, оставь, а что ты делаешь? Иди лучше, вот, работай. Ну, Где работает? Там чел с битой носится. Блядь, милиция Ого Вот, заебал Он за мной везде теперь будет кататься Охуеть Я сейчас туда пойду Он Интересно, за мной прокатится, не? поехал Блять, он за мной теперь постоянно ездит. Сейчас опять сядет в машину, поедет за мной. Да. Машина открылась, сейчас он за мной, блядь, покатится. Ебать, это прикол какой-то или что? Не, я могу это расценивать, как РП слежку там за мной. Что такое. Его не заебало, за мной ездить, -то? Не знаю, ну, начало времени свободного много. Я понимаю, я, бля, я бегаю, материалы ищу в поисках игроков. Ну, типа, настолько, чтобы времени было свободно много, я такое вижу чуть ли не впервые. Шел десятый год того, как я хожу по городу, он до сих пор за мной ездит. Человек, конечно. И вновь я оказываюсь прав. В одном из прошлых роликов я говорил то, что на таких не стоит обращать внимание, даже если они за вами перманентно бегают, ездят, следят и все такое. Они рано или поздно сами натолкнутся на какое-либо нарушение. В данном случае было нарушено правило метагейминг. Чуть позже вы увидите вердикт с разборок, а пока смотрите за тем, как челик пытался помешать мне играть и записывать ролики, технически делая все по правилам. Я могу своровать скрипача за 50 тысяч и привести его к вам. Это же получается МГ. У меня персонажа ж не скрипач зовут, вы чё? Вы что, совсем дурачки? Ебануто совсем. Граждане, внимание... Глава скрыт, что это за Просьба пиздец? он это сделал? Любой заказ. похищения жертвы взлома обществской квартиры должен быть, Но это скрытно от всех чужих глаз. Шапоктейки имеют хорошее снаряжение, готовы выполнять свои заказы. Okay. Не, ну я типа там стоял в кустах, меня вроде никто не видел, кроме Епту. То есть он бежал там спинной, смотрел. Тогда что там получается? МГ. Мут. Ну просто метагейминг тогда у него. Ну, отлично. Мут на полчаса. Все справедливо, я думаю, вы это в аннумчат. Текстовый вариант. Голосовой вам не буду отрубать. Хорошо. Кто нахуй? Кто, кто кто, блядь? Один и тот же человек меня ебашит уже. Ебать, это прикол какой-то, типа меня одного. Я хз, в чем веселье заключается? Одного и того же человека по несколько раз заканчивается. Акция за здоровое пищеварение, Вывеска. все нормально. Я даже... Вывеска будет, когда мы тут повесимся, блять. А пока это мирный протест ну сейчас он меня опять пизданет да а как дела пока заебись пока меня не убили одним и тем же киллером. смотри на них счастливые еще не поели у бабульки блять ребят внимание вон туда куда я смотрю скидываемся артуру на машину вон туда вон туда вон смотрите за забора. Песи, ну, отстояк, а, Мал, нас, он он мазы, меня пиздануть мазы, просто мазы. хочет, ты Он <мулятор> в курсе? Нет, Нет он уже третий оружие. раз, <мулятор> блядь, заказывает. Опа, пошел, пошел исправлять ситуацию. Да я хз просто, в чем прикол? Он третий раз просит меня заказать у кого-то. Пойду приму смерть с гордость. Да ладно, не мешайте Челу выполнять заказ, который он просит сам сделать для меня заказ. Он зря просил, я он слышал, уже оружие. У нас это будет Не не мешай Чел, сейчас он, видишь, он оттуда выглядывает. С занимался, остановитесь, пожалуйста. А я не занимался, я курил. Все равно я могу бежать сколько угодно. Чел, я от проблемы и да. жизни убегаю, а ты думаешь, я от тебя не убегу, блять. сука, пиздец, Наивный. У тебя что-то в решетке радиатора застряло, посмотри на красной машине. О, туда, туда, туда. Бля, там вмятина. Это не я? Вот вам пример диалога между полицией и гражданским во время комендантского часа. Да, сесть он в тюрьму, конечно же, сядет, но полиция по медиум РП меркам, как я считаю, должна хотя бы сначала выслушать просьбу человека перед тем, как его посадить. Ну, то есть примерно так это должно было выглядеть. Вот, полиция, помогите мне, пожалуйста, у меня вот проблема, мне нужно связаться с одним из ваших коллег. Если же там что-то реально важное, то его, конечно же, про... Проводят, но предупредят то, что после этого он все же сядет в тюрьму, потому что он по правилам города не дома во время камчаса. Я Зачем он туда? Второй доебался. Вот тут начинается ну просто полный пиздец. Из-за этого я ненавижу челов, которые играют вот примерно таким образом на госпрофессиях. Он подходит и полностью игнорирует РП-диалог, что является нарушением правила игнор РП. На тот момент, когда я записывал этот ролик, я этого не заметил и посчитал это просто нарушением нон РП. Сейчас, на момент монтажа, я рассматриваю ситуацию более детально и замечаю сразу два нарушения. Нон РП и игнор РП. Благо на серваке есть как раз таки такой термин. Отъебитесь от него, он вам помощи просит. Просит, блядь, ебанутые. Ты да, он ебаный? Долбоёбы, он помощи просит, блять алё. Кто, да Кто это, это говорит? Тупой, блядь, ебла этого долбоеба он помощи просит, а вы его арестовываете, блядь. Это Кто не это я, блядь, да, это долбоёб. Он ищет. админ блядь, тебе говорит? я господин. Да, я намеренно дальше пропущу этот фрикил или же тимкил, ну, потому что вы сами видите, как велся тот чел, которого завалили. Он нарушил аж два правила, которыми он заруинил возможный РП-диалог. Зачатки, так скажем, РП. На РП-сервере, мне кажется, то, что челы, которые руинят РП какие-либо ситуации или же диалоги, которые к ним ведут, как раз-таки заслуживают вот такого вот поведения по отношению к ним. Было бы более рационально со стороны мента, который его застрелил, просто подать жалобу и раскидать его по фактам. Ебашу свой, тебя не забудет страна его. Он просто так человека 3-1, 30 минут. Полиция должна сначала выслушать человека, а потом уже его там сажать за что-то. Нет, он просто его не слушает, лицом к стене, сука. Он бы его в любом случае бы посадил. В чем проблема, я не понимаю. Админ, ты совсем, блядь, я мог его арестнуть. Я тебя понял, а, сука, пошел нахуй, хуя там кого-то дропнули из машины. Я из кустов сижу, я наблюдаю, я наблюдаю, гопота посет ментуру. Эх, блядь, бедолага, фрикил. Нет, у него, конечно, тоже неправильно он себя повел. Ой, блядь, не сюда, не сюда. Да ну нахуй! А, а. Опа, ДТП, ДТП, ДТП. Я засел, я засел, я заснял. Пипипупучек, -пи пупучек блядь. Пиздец. Я просто не хочу быть человеку причинять боль. Сами ну будь. вот и отлично. Если любишь, отпусти, блядь. Брат. Я тебе въебало, дам, если еще раз меня толкнешь. Раз, Еще и раз толкнешь, я это терпеть не, не буду. Но я только один... Окей, раз... 341... Я предупреждал... Пошел нахуй, я сказал, сука, несколько раз, я это терпеть не буду, если ты будешь просто так меня толкать. Блять, вам просто дали такую функцию, а вы ее используете хуй по зачем. Типа, я понимаю, какая-то РП-перепалка. Начали там толкаться. Или же в очереди пытаетесь там выбить себе место в очереди. Ну, еще чтобы это адекватно было обыграно. А не вот это подошел, начал толкать, блядь, всех, всех кого видишь. Это ж Чел, просто за то, что его толкнул, забанил. Шелли выпали, ты что? Нет, Твой я хочу, чтобы мне Шелли прям на лицо выпала. Э -э шаришь, что это? Ты можешь мне устроить такое? Чтобы мне Шелли выпала прямо на лицо. У могу, устроить могу. Ну, ищи Шелли, потом говори. Как я Вон у ДПСников с нами спросить Чё ты меня толкаешь? Ты делать что ли не хуй? Видимо да, да? Где? Еще раз Ещё раз ты меня толкнешь без особой на то причины Это будет твой крайний раз, когда ты руками с вами пользуешься Вообще. Кому я мешаю? Я стою. К какому КПП? Зачем я вы... стою на заборчике. Ты меня берешь, толкаешь. Зачем? А потом удивляешься, что я тебя толкаю. А да, ж... почему да, он до да вас приятно. докопался? Я, У меня взять. вопрос. Я веду запись оперативную для следствия. Смотри. <свят> Смотри, короче, я подхожу к нему. Э -э -э он вызвал ложный... Ну, он сделал ложный вызов. Потому что вызывает полицию через телефон. Я не слышал его голос. Это кто-то... ...самый голос, который у нас просто так. Um, я говорю... Чекай чат. Либо... Ого! Какой штраф? Ты ППСник, ты... Дураку понятно то, что в скобочках выделяют сообщения, которые относятся к лог-чату. Ну, например, те игроки, которые не знают, как вызвать лог-чат. Это сообщение, которое не относится к РП-процессу, а направляется конкретно человеку. Соответственно, это нарушение правила 1.1 Offense. Запрещено оскорбление человека. Это Слушай, РПСник, а это что? такое было, сотрудник? То, что Вызывай сейчас описали ППСник. ниже немного. Да, было? Было такое, да? Или нет? Вызывай по в таком так, случае. Так, ты получается... А, я понял, это сейчас, я подожди. Хорошо. Все. Так он же... Ты про него? Ты про него говоришь? Слезь. Слезь. А ты сейчас не залезешь. Ты сейчас уйдешь отсюда. Игнор РП. Иди сюда! Иди сюда, я тебе еще раз говорю! Куда ты убегаешь? Иди сюда! Алло, мужик в противогазе! Ты сейчас убегаешь намеренно! Стой, я тебе говорю! 3.41 О чем я тебе и говорю? Если бы ты про продолжил бы дальше бежать, то было бы игнор РП. Все, по справедливости. Полицейский оскорблял, получил за это мут. Чел начал толкаться без особой на то причины, получил за это 3.41 3.41 Ну, сука! Нихуяся! Причина! Постой, стой, стой, стой, стой! движение невозможно! Кину, Ты чё делаешь? Командир контурен! Видимо, снижена! Ты чё творишь, ебана? А почему меня рисовать? Ураг горит. Да я тебя не хотел арестовать, я тебя просто дубинкой пиздец. Сука, ты, я... Дубинка, стой, стой, стой, пиз... по... этот, а... полицейский, полицейский, вы можете силы. быть свободны, вы можете Какой... быть свободны, милиционер. Вы можете я я не школьник. Ты ебанутый, ты что делаешь? Можно я ему... Смотри, смотри, я сейчас... Объясни, смотри, я подумал, вот, допустим, представь, электронную дубинка. электронную дубинг для того, чтобы человека. Смотри, сколько там ударов можно сделать, чтобы человек, ну, типа, уже оглох и типа, чтобы он остановился. Ну, типа, чтобы он автоматически остановился. Меня типа, что это ебет? Меня что это ебет? Ну вот, так он мне мог сознание, блять, отключить ее, я отстрелился. Да тебе он нужно было сознание. Вот сколько тебе лет? Тебе сколько лет? Мне 13. Тебе нужно было 13 лет назад сознание отключить, ебанутый. Ты что делаешь? Так понимаешь, у меня. Мог арестовать, блять! Это была самозащита нахуй, чтобы он меня не арестовал Самозащита? Не... Сука, криминал. ты понимаешь, что это? Это вот криминалобус, алё. Криминал. Ты как? В курсе? Нет? Нет. Нет, это криминалобус. Я не знаю. Вот сейчас стой на месте, никуда не дергайся. Давай я тебе просто объясню. Ты защищался от полицейского. Вылези сюда, вылези. Ты от полицейского защищался, правильно? Ствол достал. Да. Окей. Чтобы меня не арестовал. Я тебя понял. Но это нарушение правила 4.1. Это первое правило игры за, криминал, за криминальные профессии. Я, как гражданский сейчас пробегающий мимо и все это наблюдающий, я свидетель. Тебе нельзя делать криминальные действия, вот тем более такие... При свидетелях. Если бы тут никого не было, или же действие проходило вот на этой заброшке, то окей. Тут же дорога, РЖД пути, тут трамвай, блядь, ездит. Тут люди на такси, на полицейских машинах, просто тут постоянный поток водителей, проезжающих. Ты в этом месте достаешь возле депо, блядь, ты достаешь ствол и ебашешь по чел. Я не, я не знаю, по мне ты попал или нет, но ты его задамажил, по-любому. Ты нарушил правила Криминала Буз. Фирерпе не было никакого, он даже оружие не достал и еще тебе ничего не сделал. Но ты почему-то решил его заебашить. Это криминал Буз. Ты получаешь за это 30 минут Джайла. Окей? Все, все я тебе доступно объяснил? Да. Отлично. Тебе я тогда желаю удачи в будущем и выписываю наказание за 4.1. Ебать. Это я его образумил вот так вот за 2 секунды? Охуеть. Он прям успокоился. Он сначала забомбил жестко прям вот. Начал дико дристать в войс чат, а потом он стал адекватный. Вот такой я люблю, кстати говоря. Такие игроки, yeah. вот после того, как они начинают себя вот так вот вести, они не вызывают никакой агрессии. Думаю, заметили, что вот я сначала начал с него жутко рофлить, когда он эмоции начал показывать. Потом все, он адекватно начал себя вести. Я ему объяснил также адекватно, в чем он не прав. Так, Алена. стрелял, меня, Вы а еще еще другому человеку... Что бол... ты стреляешь, нахуя? Слышишь? Что ты стреляешь? Я стреляю, блядь, по полицейской машине, потому что... Чё, пизданутый совсем да, по полицейской да, машине, чтобы да, спецназ бог. стрелял? Долбоёб, да, я говорю... Это я ты, мол... долбоёб, видимо, сука? И, блядь, ты ебран, я тебе, сука, говорю... Я тебе, сука, говорю... Вот вот вот а я тебе, сука, говорю... Иди нахуй, понял? Ты понял? лицом к ебалу лицом к ебалу я сейчас стану лицом к ебалу да пошел ты нахуй да я тебя сейчас предупреждаю ебану в курсе нет превентивный я сейчас тебе сделаю дебил обморок ебаный повернись назад за тобой съемка ведет лицом к стене 3 подожди мы сейчас с тобой можем это все обсудить да-да-да, давай, да, да, да, давай, стреляй, стреляй, стреляй. Я 3, сейчас 4, как раз-таки... Я дождусь, пока у тебя патроны кончатся, мудила, чтоб ты меня догнать и пристрелить не мог, сучара тупая, понял меня? Я дождусь тогда, не пока 3, у тебя 3, деньги, блядь, кончатся, придурок, 3, ебаный, блядь. Давай-давай-давай-давай-давай. Ох. Ох. Кляп. Пошел нахуй. Нон РП, так себя полицейский не ведёт. Видите Видели это форменное быдло? Да как же ты заебал докапываться до простых игроков? Ребята, если что, это суть этой рубрики, докапываться до нарушений. Тем более сервак прописан и обозначен в правилах как медиум РП. Я сомневаюсь что каждый из вас хоть раз видел человека, который в форме спецназовца, бегает и стреляет на улице с автомата. Тем более объясняет это тем, что он хотел достреляться до полицейской, блять, машины. А потом после этого вступает в словесную перепалку с рандомным гражданом начинает стрелять чтобы его напугать целый магазин но ну, это пиздец вот я обожаю вечером заходить и вот таких вот уёбков искать это очень весело на самом-то деле мужики вот я... я мостик строю к руке лорда блять ты чё я ж не поставил до конца ты чё Бля, ломаю. блядь, я ж не поставил. Нормально, что ты делаешь? Что делать у меня просто? Сижу, переждаю, комчас. А тут нельзя. В смысле, нельзя. Я нахожусь а на территории все? своего Сейчас друга. Пришли, Его. И... какой стене? Куда? Ты где-то стены видишь, нет? Надо, надо. Вот он там, например, к этому зданию хотя бы. Я нахожусь на территории этого здания. Я проложил мостик с разрешением владельца. И, в принципе, никто не имеет ничего против. У тебя сейчас военный переворот начался. Иди защищай мэрию. Да. Что ты хочешь от меня сейчас? Что Я ты хочешь? Сюда, дома, иди. Я хочу. нахожусь в гостях у своего друга на территории вот этого вот здания постройки. Он разрешил. Все окей. Какие проблемы? Какие кости вообще о чем? Нет. Владелец постройки Господин, мне разрешил. Вот, спасибо. Еблан конченый пиздец. А вот это осуждаю, кстати говоря. Ну я тут пока на лени не отсижусь. Ну а он сидит выебывается? Охуеть. Вот ты, сука, уебок не послушался полицейского по его просьбе, не спустился с Ленина, спрыгнув. И потеряв половину хп, а возможно, даже и умер. Ну да, я ж не ебанутый, чтобы прыгать и ломать себе ноги и получать какой-то ущерб тупо из-за того, что какой-то ущерб меня просит спуститься, блять, спрыгнув. А если бы я спрыгнул, вы бы, наверное, написали о том, что я нарушил правила фир РП, не побоявшись спрыгнуть с такой высоты и получить огромный урон. Ну, типа, ребят, сами прикиньте, к вам подходит полицейский говорит, почему вы тут сидите, ты ему логически нормально объясняешь то, что тебе разрешил владелец этой постройки здесь проводить время это также можно использовать как убежище от камчаса в ответ на нормальное логическое объяснение он вам начинает говорить, что какие гости он начинает их включать дурачка тупо не зная, что дальше выкинуть в ответ тебе стоя на статую в этот же момент просит тебя встать лицом блять к стене когда начинается военный переворот он все же не заостряет внимание на том то что нужно идти в мэрию защищать мэра от военных все же лучше и удобнее для него найти чела который стоит на постройке у которой нет стен и просить его встать лицом к стене ну конечно Пошла за руку. Не понял. Пиздец. Ебать. Тебе куда? В мэрию доставка или, или что? А, ну пересиди пока, пересиди. Пиздец что тут. тут? Да. Mortal Kombat, блядь.